Режиссер Чао Бинсу. привидение я верю только в деньги Ва. почему спасибо у меня к тебе один вопрос если привидения действительно существуют почему они всегда в одежде Где находится эта квартира? Здесь, на верхнем этаже. Если привидения существуют, я бы не прочь поймать одно и рассмотреть его хорошенько. Именно это мы и пытаемся сделать. Пленка со спецпокрытием, которое называется губка Менгера? Японское правительство тратит у уйму денег на этот проект. Все как всегда, или у вас какие-нибудь особые требования? Все как всегда. Экспозиция 15 секунд. Без вспышки. И только вокруг мебели один раз в час. Точно. Все как всегда. Ничего. Что за бред? Очистить зону немедленно. Эвакуировать всех из здания. Господин Хошимота, разве мы не должны поставить в известность представителей власти? Какие представители? Власти тут ни при чем. Шоу. Японский ученый изобрел губку Менгера, черную дыру для электромагнитных волн. Рождение по потолку возможно. Награда в области антигравитации 1997 года японскому ученому Хошимото. Основана антигравитационная исследовательская группа. В нее вошли ученые из разных стран. Программа в области исследований губки Менгера провалилась. Квартира, в которой хранились радиоактивные вещества, была обнаружена на прошлой неделе. Жители дома были эвакуированы, но на сегодняшний день власти все еще не обеспечили пострадавших временным жильем. Госпожа, когда вы получили уведомление? Ответственность за инцидент лежит на комиссии по городскому развитию и Министерстве атомной энергетики. Однако разрешение на экстренную эвакуацию было одобрено и подписано Министерством иностранных дел. Что довольно странно. Вопросы, касающиеся эвакуации, остаются без ответа. Вы воспользовались названием нашего министерства, чтобы потребовать от администрации президента Тайваня разрешения на эвакуацию здания. А основанием послужила секретная акция, связанная с договором о взаимном сотрудничестве и безопасности между США и Японией. Вы бросаете на ветер деньги государства. Сколько зарубежных консультантов погибло по вашей милости? Широко диапазонная губка Мэнгера? Невероятно! Не совсем. Это прототип. Единственный в мире экземпляр. Не забудьте, что это государственная собственность. Если вы дадите мне еще немного времени, я гарантирую вам, что смогу разговаривать с вами, стоя на потолке. У меня есть еще одна просьба. Какая? Мне потребуется помощь тайваньца Ецедона из отдела по борьбе с преступностью. Для того, чтобы привлечь кого-нибудь за дело, нам требуется согласие Центральной военной разведки. Вы можете да, да. это сделать. Почему? Почему именно он? Что а в нем особенного? Он, он может разглядеть моего. перья летящей птицы. Лицо он каждого бас. человека в окне движущегося автобуса. Он видит все абсолютно отчетливо. Но у него не только острое зрение, он может также читать по губам. Он феномен. Хорошо. Я помогу тебе в последний раз. Но если ты еще хоть раз ошибешься, то потащишь свою хромую ногу назад в Японию и будешь преподавать физику в старших классах. Группа, третий этаж, квартира С. Держите под контролем. Что на четвертом этаже? Боевые готовности. Эвакуировать всех издания. Готовьте группу саперов. Заложник найден. Никаких признаков присутствия подозреваемых. Тем на четвертый этаж. Левое крыло. Очистить коридоры. Группа захвата готова. Отряд саперов готов. Третий этаж. Чисто. Четвертый этаж. Чисто. Отряд саперов готов. Цитон, где объект? Все еще пьет кофе. Противотанковая мина С4. Электронный механизм активации. Детонатор с дистанционным управлением. Можешь ее обезвредить. Там есть код для активатора. Можешь его раскодировать? Это 12-значный код. Практически невозможно. Постарайся. Делай обходную перемычку. Давай. Ты, Дон, узнай код и обезвреть объект. Скопирую его. Понял. Алло. Полиция? Полиция. Когда это произошло? Ты все еще там? Джу. Кто-то его проинформировал. Он знает. Перемычка готова. Тобой будет все хорошо. Оставайся там. Я дам тебе код. Активируй бомбу. Он собирается взорвать бомбу. Подрывник находится внутри комнаты. Он хочет передать ему код. Группа Ю полная готовность. Группа А вперед! набор цифр 325. 325 325 второй набор цифр 508 508 ноль двенадцать, ноль двенадцать, последний набор. Какой последний набор цифр? Один, семь. Какой последний набор цифр? Последний набор цифр 179. Какая последняя цифра? Папа! Папа! Обеспечить безопасность в зоне. Очистить здание. Верни мне телефон. Я хочу поговорить с папой. Уберите ребенка. Папа, где ты? Папа! У вашей матери случился приступ эпилепсии, и мы были вынуждены ввести четыре дозы, чтобы она выжила. Она страдает. Ее мышечные и нервные клетки разрушают. Она может в любой момент впасть в кому. И если состояние пациента в коме ниже 4 пунктов по шкале глазка, члены семьи имеют право отключить систему жизнеобеспечения. Доктор Ма, моя мама не умрет. Привет, Дуэй. Привет, Сидон. Ты сегодня рано, ты не работаешь? Я получил новое назначение. Я хочу купить цветы для мамы. Хорошая мысль. Какие цветы ты бы хотел ей подарить? Выбери на свой вкус. Ты можешь отправить их в больницу? Конечно. Цидон, ты, ты свободен сегодня вечером? Хочешь пойти со мной на концерт? У меня есть два билета. Мне нужно подежурить сегодня у мамы. Медсестры не будет вечером. Понятно. Пойду с сестрой. Спасибо за цветы. Не за что. Никакой радиации нет. Вот запрещен. Антигравитационный отдел? Что, не похоже? Вот, смотрите. Вешаем табличку. Теперь все выглядит официально. Зачем я вам понадобился? Хотите чай или кофе? Что вы от меня хотите? Значит, кофе. Подождите, пожалуйста. Моя фамилия Хашимота. Я возглавляю этот отдел. Главная миссия нашего отдела — найти путь преодоления гравитации. Мы работаем над этим уже четыре года. Антигравитация невозможна. Уверены? Вы верите, что привидения существуют в этом мире? Идите за мной. Господин Хашимота. Вы уверены, что это тот человек, который нам нужен? Я уверен. Там никого нет, верно? Это всего лишь глазные капли. Вот так. Обратите внимание на его руку. Похоже, а ему нравятся яблоки. Наверное, он уже сыт. Можете определить, что он говорит? Идет дождь? Он говорит, идет дождь. Дождь? Он не реагирует на звук изображения. Он не слышит и не видит, не преследует людей. Это явно не соответствует нашим представлениям о привидениях. Это открытие. Мы поймали первые в мире привидения. Почему я его вижу? Это губка Менгер. Она сделана из человеческого белка. Она может улавливать электромагнитные волны различной длины. Переведение — это просто форма энергии. Когда губка Менгера поглощает достаточно энергии, она может преодолеть гравитацию. Электромагнитные волны — это разновидность энергии. Мы распылили тонкий слой частиц губки Менгера вам в глаза. Эти капли действуют как светофильтры, которые позволяют вам видеть в более широком диапазоне. Ровно 16.30. Каждый день в это время он пытается выйти наружу. Это инстинктивная реакция. Вся комната покрыта слоем губки Менгера, даже дверная ручка. Губка Менгера поглощает любую энергию, поэтому он боится выходить наружу. Значит, вы поймали привидение. Зачем я вам нужен? Я хочу, чтобы вы выяснили, кто, когда он умер, почему он умер и где он похоронен. Я отказываюсь от этой работы. Поищите кого-нибудь другого. Почему вы отказываетесь? Объясните, тебе нечего сказать, потому что у тебя нет ни одной причины для отказа. А как же твоя мама? Что ты собираешься с ней делать? Какое ты имеешь право заставлять ее жить в таком состоянии? Откуда ты знаешь, что она не хочет умереть? Разве я не прав? Как ты можешь знать, что лучше для нее? Умереть или жить вот так? Позволь напомнить тебе кое-что. Амиотрофический латеральный склероз – болезнь наследственна. Я тебя предупреждаю. Не вмешивай сюда мою маму. Разве ты не идешь на концерт? Моя сестренка пошла на концерт, поэтому кто-то должен был доставить цветы, и я хотела навестить твою маму, поэтому я и пришла. Спасибо. А ты как? Как прошел день? Ничего особенного? Как она? Неплохо. Мы долго разговаривали, в основном о тебе. Моя мама в таком состоянии уже не первая. Она не может говорить. Для того, чтобы общаться, женщинам не всегда нужно разговаривать. Что она тебе сказала? Это секрет? Мама не говорила тебе, что ненавидит меня За то, что последние несколько лет я заставляю ее страдать Она не спрашивала тебя, почему я так мучаю ее Она не говорила, что хочет умереть, чтобы избавиться от этой боли. Идон, она твоя мать. Чтобы ты хотел услышать от нее, чтобы она сказала, я разрушила твою жизнь, позволь мне уйти, позволь мне уйти, чтобы ты был свободен. И этого ты хочешь? На самом деле, она хочет сказать, что желает, что -то желает тебе счастья. Я ухожу. Я ее по-прежнему люблю. Нет, я не думаю, что она согласилась бы. Если она скажет «да», ты тогда откроешь глаза. Я попросила всех бывших жильцов и полицейских, владельцев магазинов и учителей в этом районе. Даже разносчика завтракал. Никто его не знает. Доброе утро. Твой кофе. А что насчет домовладельца? Домовладелец? Вот полный пролет. Он умер три года назад. Его родственники живут за границей. Кроме того, это здание прошло через руки дюжных хозяев и жильцов. Никто не знает этого мальчика. Он снова разговаривает. Что он говорит? Окно разбито. Он сказал, окно разбито. Ты все-таки пришел на работу? Господин Хашимото. Пусть он это сделает. Он профессионал. Прежде чем начну, я хотел бы кое-что узнать. Он опасен? Что вы имеете в виду? В фильмах ужасов привидения всегда убивают. Если вы боитесь, тогда уходите. Я говорю то, что думаю. Ему нужно всего лишь наблюдать за ребенком. Каждый может сделать это. Вы не ответили на мой вопрос? Здесь был один иностранец. Он провел с ним одну ночь и умер. Его звали Джеймс Кармен, канадец, 45 лет. Он был фотографом по найму. Как вы узнали, что его нужно послать сюда? Мы отправляли его туда, где ходили слухи о привидениях. Мы отправляли его в Японию, Новую Зеландию, Зимбабве и Лондон. В конце концов, мы нашли привидение прямо здесь, в Тайпее. Если это не был сердечный приступ, мог ли он умереть от испуга? Не так-то просто напугать кого-либо до смерти. Может, нам стоит увеличить снимок на компьютере? Нет необходимости. Что вы делаете? Господи! Господи! Что вы собираетесь сделать? Вскрытие уже было. Тело изучили. И я хочу взглянуть на его сердце. Смотрите. Это большой палец. А это остальные четыре пальца. Обратите внимание на размер. Похоже на детскую руку. Да? Что, Юань? Что ты там делаешь? Ой ночью, после того, как фотограф взглянул на эту фотографию, у него должно было появиться странное чувство. Где же этот ребенок, подумал он. Затем он обернулся, посмотрел в угол, Значит ли это, что ребенок не любит, когда на него смотрит? Куда Юань, где ребенок? Он ушел, я его отпустила. Это исследование слишком много значит для тебя. Ты не могла позволить ему уйти. Если ты знаешь это, почему останавливаешь меня? Я потратила 4 года своей жизни на тебя, коллегу. В конце концов, мы добились каких-то результатов. И тут ты приводишь кого-то со стороны. Я не хочу с тобой спорить. Где ребенок? Я не знаю. Выпусти меня? Почему суянь внутри? Где ребенок? Что? Что ты говоришь? О чем вы там разговариваете? Суюань, мы можем выпустить тебя. Но ты должна снять с себя одежду. Что ты имеешь в виду? Расстегни свой плащ. Мадам, Хочешь увидеть больше? Так достаточно? Ребенок это форма энергии. Энергия может расширяться и сжиматься. Ты сбрызнула газету губкой Менди и, завернув ребенка в газету, положила его в карман. Не так ли? Давай проверим карманы. Суюань, послушай меня. Не двигайся. Что случилось? Слушай внимательно. Что бы ты ни делала, не поворачивай голову влево. Не поворачивай голову. Почему я не могу смотреть налево? Это шелковая нить. Где? О чем вы говорите? Где вы видите это? Нет. Сам. So. Его рука. Его рука затвердевает. Скорей. Откройте дверь. Скорей. Когда человек умирает, его энергия еще какое-то время существует. А потом исчезает навсегда. Не важно, насколько сильно он любил мир. Или насколько сильно мир любил его? Почему же он не исчезает? Я хочу, чтобы ты нашел ответ. Мама. Мама! Мама! ты действительно хочешь уйти? Хочешь освободиться? Актуален, как всегда. Ровно 16.30. Глазные капли будут действовать целый день. Но возьми с собой баллончик на всякий случай. Я вел в память все наши номера. Будьте на связи. Зачем вы берете с собой оружие? Стой! Ты что, с ума сошел? Что так автобус останавливает? Тебе что, жить надоело? Он ждал именно этот автобус. Значит, он действует сознательно? Нет, мы называем это инерцией. Инерция? Да, он просто повторяет то, что ежедневно делал в своей прошлой жизни. И хотя он мертв, его энергия продолжает существовать и повторяет модель его прошлой жизни. Ребенок Суюань и шелковая нить. Шелковая нить. Это связь между двумя энергиями. Эй, Эй, а за билет, кто платить будет? Школа-интернат Чили. Проверь школу-интернат Чили. Он, должно быть, учился здесь. Шестой класс, третий год обучения. Школьная остановка. Мама Лили рассвели. Лили? Лили? кто больше не заберет его из школы. Никогда. Есть ли у него чувство голода? Должен ли он есть? Нет, он не нуждается в еде. Но мы не знаем, откуда он черпает свою энергию. Почему ты спрашиваешь? Потому что я проголодался. Одну порцию, пожалуйста. Я хочу купить что-нибудь перекусить ты будешь поеду отмечу сначала потом вернусь хорошо теперь мы знаем в какую школу он ходил выяснить кто он будет несложно и следующее что нам нужно узнать как он стал привидением почему это так важно для тебя как он стал привидением только тот кто понимает смерть может реально противостоять смерти Энергия, искаженное лицо, ненависть, место захоронения. Проклятие, Рен. Что происходит? Он поднял руки. Он собирается напасть на человека. Что мне делать? Попробуй ответить его. Как? Как? Я не знаю. Обработай, обработай пулю жидкостью из баллончика и стреляй в него. Эй, ты! Убирайся отсюда! Быстро! Не двигаться! Брось оружие! Брось пистолет! Смелился стрелять в полицейского. <звы> Что бы ни случилось, <звы> не смотри ему в глаза. Он увидит тебя, если ты посмотришь на него. стрелял в полицейского свинья брось оружие немедленно надеть на него наручники брось пистолет на землю на землю Он вернулся. Не правда ли он замечатель? Он никогда не состарится и не умрет. Он не чувствует боли. У него нет никаких обязанностей. Не будет периода полового созревания, давления со стороны сверху. Не нужно поступать в институт. Не нужно работать, платить налоги, искать парковку. Он свободен от полового влечения. Извините. До свидания. Я тебя завидую, мальчик. Жизнь такая тяжелая штука. Господин директор, произошел неприятный инцидент. Неужели опять Хошимота? Перестрелка в городе. Ранены двое гражданских и один полицейский. Стрелял Цедон. А то воспользовался вашим именем, чтобы освободить цидона под зал. Только что звонили из Министерства иностранных дел. Они хотят, чтобы вы перезвонили им немедленно. А вот и наша важная персона. Пришла бумага из правительства, чтобы освободить вас под залог. Вы кто такой? Должно быть сын президента. Распишитесь и можете идти. Идем. Нам нужно выяснить, где похоронен ребенок. Ты когда-нибудь отдыхаешь? Когда я умру, у меня будет много времени на отдых. Вы можете вспомнить о нем что-нибудь? Он прыгнул с балкона? Как вы узнали? Его звали Яоши. В истории нашей школы он единственный, кто пытался покончить жизнь самоубийством. В нашей школе обучаются дети с физическими недостатками. У Яо была болезнь, называемая синдромом многочисленных опухолей. При этой болезни маленькие опухоли растут на груди и в области шеи. Даже после хирургического вмешательства опухоли продолжали появляться. Поэтому он и выпрыгнул? Опухоли начали поражать его лицо. Он больше не мог терпеть насмешки других детей его мать зовут чунь да это она вообще-то в тот день когда я упрыгнул его мама тоже была здесь помню это была очень худая женщина длинными волосами в тот день она стояла вон там на лужайке Ты что, с ума сошла? А через несколько месяцев Чунь выкрала сына ночью из больницы. С тех пор о них никто ничего не слышал. Мы подозреваем. У вас есть подозрение, что эта Чунь убила своего сына? Люди говорили, что она вернулась в свой родной город. Ее семья владела цветочным полем в горах возле Тайпэя. Они выращивали лилии красодневы? Я не знаю. Это единственное поле в окрестностях Тайпея, где растет этот вид лилии. Почему ты думаешь, что тело похоронено там? Это всего лишь предчувствие. Хашимото. Да, господин директор. Я предупреждал тебя не один раз. Никаких несчастных случаев, никаких жертв. На этот раз ранены два гражданских лица, офицер полиции. Ты уволен. Я закрываю работу вашей группы прямо сейчас. Господин директор, выслушайте меня. Я не хочу больше слышать ни одного слова от тебя, инвалид. Сдай губку Менгера немедленно. Доставьте Хашимото. запретная зона национальный центр радиационной синхронизации ты уверен что хочешь это сделать Не волнуйся Кашемот возьмет вину на себя а вот и они Опасно для жизни. Сильное магнитное излучение. Мы не можем связаться с ним по сотовому телефону. Вы единственный человек, которого он вписал в графу контакт. Как его мама? У нее тромб в мозге. Очень серьезный тромб. Доктор, что можно сделать? Если мы оперируем прямо сейчас, есть шанс 15%. Если мы не будем оперировать, она не доживет до утра. Нам нужно согласие на операцию кого-либо из членов семьи. Это должен быть кто-то из близких родственников. Но у него больше никого нет. Вы что, действительно собираетесь копать? Конечно. Но мы должны знать, где начинать. объединенный отдел по борьбе с преступностью добавочный 107йцидон не может ответить на ваш звонок для вызова оператора пожалуйста нажмите «один». Его сдушили. Это сделала его мать? Вполне возможно. Убить собственной матерью. Наверное, он умер, испытывая огромное чувство ненависти. Мама, смотри! линии цветут. Мой учитель говорит, это цветок матери и сына. Женок. Мамочка не хочет, чтобы ты страдал. Я не хочу видеть, как ты так весь мир смотрит на тебя с презрением. Я возьму на себя всю вину и всю боль. Я помогу тебе найти выход. Спасибо, мамочка. Как ты узнал, что тело здесь? Это национальный центр радиационной синхронизации. Он охватывает весь склон холма. Центр окружен электронным ускорителем. Мощное электромагнитное поле, создаваемое ускорителем, является бесконечным источником энергии для приведения. Именно в этой точке как раз и находится центр магнитного поля. Наконец-то я узнал, как стать приведением. Ты мне обещал. Если у нас у людей есть права, привидения тоже должны иметь права. Вы согласны со мной? Вы раскрыли секрет. Теперь пришло время изолировать его навсегда. Что случилось? Не предпринимайте ничего, пока я не вернусь. Здравствуйте. Ищете цидона? Здравствуйте, он здесь? Он ушел. Вам придется его подождать. Все в порядке? Это касается его мамы. Районный центр для пациентов, находящихся в коме. Жанчунь. Видите ей адреналин? Это девушка Цидона? Я знаю. Она хорошенькая. У тебя только одно на уме. Я голоден. Не хочешь чего-нибудь перекусить? Лапшу с говядиной, например. Я не ем говядину. Что, что так? По религиозным соображениям. Моя мама говорит, что если я буду есть говядину попаду в ад посмотри на него ты все еще веришь в ад никогда его таким раньше не видела что с ним происходит ты сейчас 2255 я официально объявляю смерти пациентки Джен Чунь. Следуйте за мной. А Пошел. Рэн. Прошу прощения, но вам лучше сейчас уйти. Я передам Цидону, что вы приходили. До свидания. Сильное землетрясение несколько лет назад. Ее нашли раздавленной под обломками зданий. Она пролежала там 16 дней, прежде чем ее спасли. 16 дней? Нам тоже кажется это странным. Никто не может выжить при таких обстоятельствах. Когда мы проверяли ее сердце, мы обнаружили, что как будто бы кто-то все это время делал ей массаж сердца, чтобы поддержать его работу. Это очень сложно объяснить. Что это? Мама, лучше об этом не знать. Он сказал, окно разбито. Она может общаться со своим сыном. Гашимота. Гашимота. Мой, что сигналом? Нас закрыли. Проект остановлен. Где Хашимота? Я не знаю. Внезапно исчез. Думаю, что он ушел с ребенком. Кстати, приходила твоя девушка. Искала тебя. Искала меня? Думаю, это касается твоей матери. Май, почему Хашимота забрал ребенка? Ты знаешь, Хашимота страдает диабетом. Он уже потерял одну ногу. Вторая тоже выглядит неважно. С этим ребенком даже без обеих ног он мог бы... Пойду есть лапшу с говядиной. Хочешь со мной? Нет, спасибо. Я уберу тут и пойду домой. Ладно, я ухожу. Пока. Пока. Куда она могла исчезнуть? Одну большую порцию лапши с говядиной. Ашемота! Ашемота? Кашимота! Кашимота! Вот, пожалуйста, лапша с говядиной. Приятного аппетита! А я нашел мать Яо. Я знаю. Ты знаешь? Я вижу эту шелковую нить. Ты ее видишь? Если быть точным, этот шелк нить не ненависти. Что ты такое говоришь? Я устал привидением из ненависти. Также из ненависти он убил Суюань. Ты знал об этом и молчал? Ты ребенок? Твоя задача выполнена. Она не выполнена, пока ты не отдашь ребенка. Цитон, иди к своей девушке. Если ты пойдешь сейчас, ты, может быть, еще успеешь сказать ей свои последние слова. Что ты сказал? Кашимота. Кашимота. Yes. <laughs> Что за бред? Кто-нибудь слышал, что нужно умереть от лапши? Алло? Мэй. Я знаю, почему ты взял ребенка. Что происходит? Уходи. Быстро. Почему? У меня нет времени объяснять. Ты меня слышишь, Мэй? Мэй! Господин директор. Господин директор. Господин директор. Господин директор. Господин директор. Господин директор. Вы хотели знать, что нужно для того, чтобы стоять вот так на потолке и разговаривать с вами? Так Что? Нет. Для этого нужно. Прежде всего, у вас должно быть сильное чувство ненависти. Далее, вы должны хотеть умереть. И, наконец, вы должны умереть в правильном месте. Жизнь никогда не представляла для меня особой ценности. Даже в детстве. Каждый день я хотел умереть. Сейчас я знаю точное место, где я должен умереть. Единственное, в чем я сомневаюсь, достаточно ли в моем сердце ненависти. Поэтому я пришел к вам. Вы понимаете? Я хочу убедиться, что я достаточно сильно ненавижу Я. Подождите. Вы видите это? В общей сложности 744 раза. Всякий раз, когда вы называли меня коллегой, я нажимал кнопку на этом счетчике. Дубэй, не говори ни слова. Слушай. Дубэй, ты мне веришь? Хорошо. Делай, что я тебе скажу. Не двигайся и не задавай никаких вопросов. Сейчас сделай шаг влево. Еще немного. Хорошо. Стой. Теперь закрой глаза. Лучше внимательно. Что бы ты ни услышала и что бы ни случилось, не открывай глаза. Не бойся. Верь мне. Жимота. Ты Я где? Я иду по дороге, ведущей к полному освобождению. Моя мертва. Мать Яо убила ее. Послушай меня. Чун ищет своего сына. Ты должен отпустить Яо. Цэдон, все мы когда-нибудь умрем. Важно только в этот момент почувствовать вкус смерти и полностью ощутить ее. И не пытаться убежать от нее. Отпусти ребенка. Если бы ты знал, как спокойно и прекрасна жизнь после смерти, ты бы так не говорил. Цидон, увидимся в следующей жизни. Гошимото! Гошимото! Чрт. с дороги. Мне больше не придется завидовать тебе, мой мальчик. Вот так я буду выглядеть, когда умру. Цидон? Да, это я. Что происходит? Сейчас это очень сложно объяснить. С тобой все в порядке? А ты как? С тобой все хорошо? Неплохо. Как обычно. Сегодня дню твою мать увезли на операцию, чтобы удалить тромб из мозга. Доктор сказал, сегодняшняя ночь будет критической. И я знаю, что ты не хочешь позволить ей уйти. Она все для тебя. Но если она все же уйдет, ты останешься один на один со своей жизнью. Готов ли ты к этому? Мы обе, твоя мама и я, хотим, чтобы ты был счастлив. Дувэй, у меня к тебе одна просьба. Не могла бы ты навестить мою маму завтра? Скажи ей, пожалуйста. Да я просто хочу, чтобы она жила. Я не хочу, чтобы она ненавидела меня. прости ее. Чтобы она не забывала, что у нее в этом мире этот сын. Задон! Задон! Я хотел бы жить с тобой. Наслаждаться каждым днем. Люблю тебя, но это не приносит тебе счастья. Я хочу жить. Хочу быть счастливым. Хочу изменить свою жизнь. И видеть тебя каждое утро. Это заявление о согласии на операцию. <связи> Удачи. А. Мама. Она сказала, да. Сейчас самое время открыть глаза. Правда, мама? Согласие на операцию. Подписано Дувей. Родство, невестка. Ты ненавидишь меня, Что поэтому это? ты не хочешь уходить. Пашамота, я хочу поблагодарить тебя, и помог мне понять жизнь. Интересно, может ли ненависть литься вечно и освободить нас от страданий? Дух Яо остался не из-за ненависти, не из-за того, что он был похоронен в поле, где росли лилии. Между матерью и сыном была любовь. Я звоню тебе, чтобы сказать, что я увольняюсь. Я буду радоваться всему, что жизнь готовит для меня». Неважно где сейчас, я желаю тебе счастья.